сейчас очень сильно страдает отдает вам все свои деньги, все свое время и все свое здоровье он работает на вас отдает вам свою жизнь я думаю вам не стоит рассказывать о том Какие последствия вас ожидают потом? Каждый из вас на уровне своей души чувствует тонко-тонко этот страх, страх перед будущим. Поэтому вы желаете не смотреть в это будущее, вы боитесь, вы боитесь животным страхом, потому что рано или поздно все ваши дела, ужасные дела, они вернутся к вам. И те страдания, которые по вашей вине чувствуют другие люди, они вернутся к вам, чтобы взыскать с вас с лихвой. И еще я хочу сказать, вы нам, не враги. Враги нам, это те, кто вами управляет. Враги нам, это те, кому вы служите. Вы нам, не враги. Вы против нас ведете деятельность. Вы нас пытаетесь поработить. Неугодных устранить. Но вы не наши враги. Потому что вы такие же как и мы. Абсолютно такие же как и мы. Но наши враги это ваши начальники. Те кому вы служите. Не те, на кого вы работаете, а те, кому вы служите. Наполняя ваши сердца страхом.